Чем копирайтер отличается от журналиста? Ключевое отличие – журналист пишет по темам, которые в тренде, и старается писать так, чтобы его заголовок хотели кликнуть и прочитали. SEOшник же ориентируется на написание так называемого «вечно зеленого» контента, который будут гуглить или искать в Яндексе очень и очень долго. И таким образом копирайтер больше нацелен на то, чтобы сакцентироваться на тех запросах, которые будут искать продолжительное время. Ну, а работа журналиста, конечно же, даст намного больше результатов, поэтому журналисты и берут, как правило, за написание одной статьи, и они никогда не оценивают в количестве символов то, что делают обычно копирайтеры. Поэтому моя рекомендация, если вы можете, работать лучше с журналистами, потому что это трудно более качественный. Копирайтер пытается написать побольше и заработать побольше, но они при этом льют воду журналистам много лучше.